Я мама Немаева Яны, 11 лет, мы после очень сложнейших операций получили э, операции на тазобедренный сустав. Мы получили уникальную возможность тутара, э, э, э, который нам предоставил фонд всем миром. И э, Анатолию Борисовичу Орешкову большую благодарность, который нам вот, изготовил эти замечательные тутара. Большое сердце! Спасибо! Спасибо.